Ну чё, всем привет, у нас сегодня тут много дел в сталкере. Вот, топаем пока в сторону. Короче, по там болото у нас, к Сидоровичу надо заскочить. Вот, задание повыполнять по дороге. Так, и аэропром там еще заскочить, там надо ящик какой-то подлутать. Типа там с выжигателем мозгом что-то связано так, да, сюда, на росток и на авгопром метнуться. Иду-иду своей дорогой, не переживай. Я разгрузился, я скинул там РПКшку эту с патронами, ну типа Нахрен нахрена мне столько оружия, да? Все равно это РПКшку не использую, а вот с перевесом я мучаюсь. А шо, пускай пока полежит тут на базе долго. Может, когда мне достат Достанет это доска я возьму что ему другое. но пока вроде мне с ним по кайфу бегать. Нормальное оружие, хорошо валит там мутантов. Людей. Всех подряд, короче, хорошо месит. Что-либо хороший. какие то крупных мутантов тоже хорошо там ходить, там на холосов. Давай я еще похаваю немного. О! Я бы, конечно, подхилялся бы немножко вот так вот. Чисто номинально. Чтоб ХП было, были полные. Так, я смотрю, вам там видно, вроде нормально должно быть. Хотя я вроде тут типа, ну, видели там, может, прошлой серии смотрели, отсыпался типа прям под утро. То есть сейчас должно быть уже рассвет. Сколько у нас по КПК времени сейчас? 4 утра. Ну да, скоро, в принципе, по идее должно светать уже. То есть дойдем мы уже зацветло, ну, скорее всего. Конечно, может быть, я лучше лишний часик поспал бы. Это в следующий раз так и буду делать когда уже светло выходить там четыре там утра вставать там в 5 хотя бы 6 вот ну так уже светлеет так уже в принципе все видно вот. наблюдаю на втором экране, скажем так, за картинкой все видно. Так, и давай музяку потише сделаю. О, слушай, а если я топаю туда ксида, короче, если я избавился от одной пушки, я могу выполнить еще один квест. Я могу купить, короче, тос. с прицелом. Ну, там нужно было одной девчонки на кордоне, в деревне новичков. Давай, короче, так и сделаю, а. Я сейчас, короче, вот здесь вот сейф сделаю. вот Номер два нас зовут. Ну, то есть он конечно, так и есть номер два. У кого-то кого из вас он, по-моему, продается. У тебя, по-моему, да? Вот он. То зубр 48 тысяч. А, шо б тебе такого продать бы, а? Стимпак. Ну блин, братан, ну не ломай ты кайф, а. Фотку. Водка у тебя вообще дешево покупается. Слушай, я. Он весит до хрена, да? 46 тысяч. Он хочет 48 тысяч. Гранатки. Ну блин, братан, ну что-то вообще не по кайфу. Привет, брат! Привет! Блин, ну как мне тут заработать, а? Это поблизости вообще ничего нету такого. Типа, может кого-нибудь. Уже там забес. Сейчас мы, короче, пособираем, может, и стволы И с тем там воюете. Бандюки, давайте бадюки, а вот эти бадюки. Мужик, все там будем блин я хотел его блутать Взяли, казнили человека. Ну давай всякое, я не знаю, наберу там с него. Пойду с этих наберу. Сейчас продам, выкуплю ТОС. Я сдам его по квесту. Надеюсь, он того стоит по деньгам. Сейчас ничего нету. Патроны вот эти давай, нашивки. Нашивки мне там тоже, по-моему, нужны были. Тоже по квесту. Слушай, я вот так могу? У тебя там нашивки нет, он уже сразу ее стирает. Извиняюсь, еще болею, вот кашню. А? Давай, один вкус на другой меняю. Да смотрите, у меня все еще перевеса нету прям. А ты с кем там воюешь? Ну-ка, ну-ка, давай-ка глянем. Ну слушай, мы сейчас тут денег наберем нормально, мне кажется. Должны, по крайней мере. Так, тут же больше никого нету. Вроде никого. Давай вот это вот сюда бро Вот это вот. Все, давай продаваться. Идем. Радиация не сильно хапанул. Так, и он пить хочет опять. Ну что, попьем. Что делать? И, кстати, защита от радиации, смотрите, какая вообще там дахрена ее, даже не самая топовая, больше костюм не самый топовый ищу, ну и противогаз тоже, но такое хорошее у нас держать должно. Постреляли немного бандитов со сталкерами. Давай еще один сейф, короче, сейчас тут вот номер два. Дышится, пускай тутах. Так, давай забирай все это добро у меня. Ужин мне надо выкупить тос. Вот это забирай, вот это вот все забирай. А, патроны ненужные забирай. Вот это вот тоже не особо мне надо. Папа, папа, папа, Вот это. Ну, я даже не знаю. А хавки у меня хватает, слушай, нафиг мне это вот все надо. Вот это вот забирай ненужное. Сойдет, сойдет. А, братан, слушай, вот у тебя тут тост такой был классный. Брать рюкзак. Подарить. А где тоз? Слышь? Котом ТОС был. У тебя ТОС? Или у тебя? Слушай, все вопросы к Где ТОС, блядь? Слышь? Дядька, у тебя за спиной, что ли? Так, не то что не обидится да я понял Он, короче себе его в основное оружие взял и сейчас я не могу ничего с этим сделать да он его взял как основное оружие блин братан я хотел у тебя его купить чем за такие хорошие деньги купить и чем мне делать теперь у тебя папа -па не ну я могу сейчас пойти там с трупов подлутать какой-нибудь там чуть получше типа оружия которым посчитает он возьмет его в руки а тот переложит наверно себе в инвентарь <coughs> есть вероятность типа так сделать типа пофиг даже если он там раздолбанная будет вот СКСК, я не знаю. Типа может он посчитает его лучше этой СКСК. Я просто попробую, я не знаю, что с этого выйдет. А -а -а. Ой, блять, что сейчас выброс еще. Мы сейчас пойдем в подвале, спрячемся. у нас тут патроны старые <смех> а пофиг на продажу пойдет так ну чё пока остановлю серию да потом склейку сделаю так ну чё выброс у нас уже закончился почти вернее как почти закончился он там еще колбасит немного но сообщение выдало что уже закончился а вы там братва уже как вы там где вы где, кстати, попрятались там? А вот тут стояли, да, все это время, что ли? Слушай, дружище. Смотри, что у меня есть. Беру такой, выбрасываю. но он ее подобрал, но не заменил. Он подобрал, но не заменил ее а пернач давай еще так попробуем еще сейчас загружусь подберешь слушаю тебя не подобрал ладно ну блин ну жалко обидно конечно Ну хотя мы тут денег подзаработали уже там десятку точно получили все ладно нам да. Погнали в темную долину, может потом там все это дело, как-то у него рассосется. Не факт, конечно же, но попробуем, посмотрим. Ну просто так его у него время себе в руки взять решил. вообще не вовремя, я бы сказал бы. Кстати. Сейчас тут мы либо на бандитов, либо на торговца наткнемся охотников. И охотник, по идее, где тут, тут должен быть в этом вангале. В депо. Сейчас посмотрим, то есть, обитает. Вот вы вот кто? Я не знаю, вот, кто вы. Вы же не бандиты, не? Так, я, кстати, котика слышу. Так, ну, вроде это не, не как-то агрессивно не реагирует на меня. Давай, прикупить будете. Вот, ножи для разделки, хоть нищий нож давай охотничьи нож возьму свой я не знаю я тебе подарю наверное вот и все можно спокойно лутать 7 мутантов да, да работа может я охотник на свалке себе на маленькой зерновке давай работа, мясо псевдособаки, еще ничего не может Вот там, короче, мутанты обитают, да? Блин, мне сейчас противоположную сторону, конечно, идти. Ладно, давай уже. <соспешит> Сбегаю по-быстрому. Так бы деньги этого все дело не лишнее. Блин, кто там еще? блять и мера нет это, это как блин, как, как она короче из метро хрень Хи блин Тимора, вот титимора вспомнил возьмешь, чем мы тут посрезаем, все в дело пойдет. Опа, все DPS. Что-то тут мутантов развелось, я смотрю привычный просто нажимаю эту alt замерить немного время. Так, и много там патронов настрелял. Но еще есть запас. А пол армии хватит. А музыка, музыка, музыка, музыка, музыка. Давай потише. А -а -а -а. Где там эти мутанты обитают? Ну, с другой стороны, короче, ты мусорная куча. У нас зомбати. На вас пули тратить жалко, если так честно. Ща, подожди, приятель. А что сеть я тебе в ногу выстрелю? Хм. Вот и все, задание выполнило. слушая ну, слушай, а с них аптечки нормальные падают. О, бинтики есть. Даже хорошо сказал бы падает. То что нужно. Ну что, тост у тебя там не появился, нет? Мой? Который я тебе купить хотел. Или ты рад его зажал. Так, а тут же не... Одно... еще одного торговца не обитает, нет? Вроде нет. О, Патрики. Что-то еще подобрал. Крепкий энергетик подобрал. Ну сейчас быстро проверю, потом к охотнику, слить и пойти. Дальше по заданию, на грабком. Ну, привет. Давай, давай, давай, давай. Так, не ты. где торговец? Где торгаш? Наверх ушел, что ли? <смех> О, появился. Так, подожди, давай, сейф. Сейф. Тройка. Ладно, пускай будет тройка уже. Пятьдесят три тысячи. Давай покупаю. Ебать. Так, запомнили пятьдесят три тысячи. Пятьдесят три косаря. Извиняюсь, еще болею. три косаря взяли его ему чисто для квеста давай пошли пошли пошли пошли пошли пошли стинем сейчас части мутантов не нужны и заберем награду за квест долго весь там вообще стоит смотрите так я выполнил задание 8 8 250 так давай части мутантов эти скину блин не нужны эти вот это вот это вот это вот плюс еще 5 косарей плюс 21 плюс 21 ну с этого типа можно больше частей мутантов нарутать не стоит он в принципе 4 222 Хочу ли я его а, пофигу не хочу, наверное, пока что хотя с мутантами вот так или иначе сталкиваемся, типа больше частей мутать Даже не знаю, о чем стоит на этот вопрос. Погнали пока на гробхом. Задания сами себе не сделают, да? Давай, давай, давай, давай. Я знаю, ты сможешь. Хоть запыхался, но сможешь. Пыхтачок. Па-па-па-па-па-па-пам. Давай, погнали. Так, если не секрет, в каком тут направлении нам? Вот сюда и как тут вот на дело. Почти сразу же, да? Так, и музыку давай, музыку вырублю потише похоронили сделаю не вырублю слышу еще музей вещь катание реактивные и столько патронов на вас потратил баксик баксик блин хороший котик все патроны у меня отъел блин что-то пушка 594 ты при 90 до да, процентах Ну давай еще посейлю немного там на какую нибудь небольшую перестрелочку тушканов еле смотрю коты так где-то тут тут обыскать да, где-то тут. А вот это вот сюда беру. У нас опять перевес. <coughs> У нас опять перевес. Хотя патроны-то мои. Что-то зарядим магазин. Папа-пам! Куда дальше? На болото, наверное, да? Да, на болото. Погнали на болото. Потому ну, блин, я вроде с доком говорил. Он мне говорил, типа, иди такой на... По агропром, подземелье По земле Тебе надо. Я не знаю, может там, конечно, что-то так не удалось у меня. Костолом. Слушай, а у меня есть так хороший. А у меня нет этого симка. У меня симка с собой а нету. Так, на болото. Мне вот прям туда надо. Ух, показалось, что я уже почти в аномалию улетел. Что, по радиации немного. Совсем немного. Кто там мистер ну чё как пушка идет нормально надо мне сейчас Почти не осталось ни патронов, и он почему-то не хочет перезаряжать. Типа одного и того же, типа боеприпасов. У меня, конечно, есть идея, типа, что можно сделать, чтобы потом не встретить в плохую ситуацию. Зарядить, да, один патрон оставался. Так он перезарядит. И он зарядил один патрон. папа А как, подожди, поменять тип боеприпасов? Управление, клавиши, оружие, оружие, оружие. Приблизить режим стрельбы. Следующий. Глушитель. Огонь. Тип патронов Y. Давай ты вот эти зарядишь. А не тот один боеприпас. Конечно, он там бронебойный или какой-то, но. Ну, типа вообще пофигу. Уж 30 патронов им есть каким-нибудь псы, -а, чем один струп приуна у нас. Чисто небо вес вообще плеу на Чем один там.. Бронебойный магазине. Так, я там с военными не в ладах, ты швейтушка, и начнешь по мне стрелять. Это вот не туда прям через аномалию, да? Ну я, наверное, ее обогну. А ч меня там так перевешивает? Аж на 4 килограмма. Это вот симп, наверное, вот этот закрытый кейс, МКГ весит. А кто мне, кстати, давал на него квест? Это на бане давали, да? Оа! -а -а. Ну, блин, придется с ним потаскаться. С перевесом этим. сюда да? на болото да нам сюда ну что потаскаемся потаскаемся уже наверно следующей серии да вот нас ну, вас короче ребят лайки подписки все увидимся в следующей серии всем пока